Всем привет! Вчера Apple выпустили первую публичную бета-версию iOS 12. Как же работает iOS 12? Пиздец какой-то. А можно откатиться? Rayboot поможет тебе сделать откат с iOS 12 до iOS 11 всего за несколько секунд. А если твой iPhone или iPad завис на яблоке при установке iOS 12, то лишь с помощью одной кнопки ты можешь запросто вернуть свой девайс к жизни. Скачай программу прямо сейчас в описании и получи крутой бонус от меня. Сразу отвечу на главный вопрос, ничем iOS 12 Beta 2 и iOS 12 Public Beta 1 друг от друга ничем не отличаются. Если первая прошивка выпускается исключительно для разработчиков, чтобы в случае критических неисправностей, например, отозвать обновление, как это было с WatchOS 5.0 для Apple Watch, то Public Beta является доступной версией iOS 12 для всех желающих. Кстати, об iPhone 5s на iOS 12 Beta 2. Девайс работает значительно лучше, чем на предыдущей бета-версии прошивки. Раньше нет-нет, и да, я мог наблюдать, хоть и незначительные, но дерганные элементы в системе. Сейчас же все скользит прямо как по маслу. Большинство приложений вроде Skype больше не вылетают. Курсор на клавиатуре теперь можно перемещать на всех устройствах, не только с поддержкой дисплеев 3D Touch и многое другое. Ах, чуть не забыл, еще одно отличие public Beta iOS 12 от iOS 12 для разработчиков. Первую нельзя скачать и установить через компьютер, только через профиль, ссылка на который уже ждет вас в паблике канала во вконтакте в общем и целом это все какое у 12 устанавливать решать вам и только вам как придет время обязательно расскажу как обновиться до официальной версии вас 12 в сентябре этого года однако который раз буду говорить из обновления в обновление обязательно заморачивайтесь созданием резервной копии дабы сберечь нервные клетки силы и хорошее настроение подписывайся на канал чтобы узнать еще больше приятных новостей из мира Apple, яблочный искатель <с2> Пока